Для нас большая честь принимать первый этап Кубка России по триатлону. Мы видим с вами, что в Курчатове уникальная возможность проводить ранние и поздние старты из-за, по сути, незамерзающего водохранилища. Температура воды плюс 19 в настоящий момент времени. А если сравнить с температурой воздуха, которая плюс 5-6, то, по-моему, в три раза лучше. Поэтому я думаю, что это просто великолепно. А для участников самое главное, что есть солнце, есть вода. Трассы, трассы готовы, мы всех ждем. В рамках этого первого этапа пройдет отбор на чемпионат Европы, где спортсмены будут выявлять лучших. Поэтому я считаю, что сегодня очень важный старт для них. И мы проработали вопрос, так как в прошлом году мы проводили этап Кубка России в Курчатове. И надеюсь, что это станет традицией.